Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы разбираем укладку европейскую. Рисуем карандашами. Первое, что мы делаем, это рисуем линию, которая меняет движение, меняет направление волосков. В нашем случае она в районе излома. Она у нас не только меняет направление волосков, но и является линией, в которую вливаются все основные волоски. Эта, ли, эта линия находится в районе излома, где сосредоточена самая основная яркость. Она очень важная, начинайте всегда именно с нее. Я пропускаю зону головки, потому что примерно 5 миллиметров, а то и сантиметр, в зависимости от роста своих волосков и как вы решите прорисовывать волоски на конкретном клиенте, у вас должны занимать волоски, прорисованные с одного раза, очень тонко, очень воздушно. Их я буду потом рисовать зеленым. И я начинаю сразу с волосков, которые имеют уже большую яркость, но тем не менее еще не прям сильно ярко выраженную толщину, то есть они прорисованы ярко, но в идеале с одного раза, либо с небольшим прям утолщением в центре. И, как вы помните, начало и окончание очень-очень тонкие. Прям вот у меня их видно, что они другого, другой, другого цвета даже. Как помните, тоже все наши волоски толстые мы прорисовываем начиная с середины и вливаем мягко под острым углом. Это обязательно условие. Рисуем их слева и справа на одинаковом расстоянии с одинаковым наклоном. Излом у нас зона максимальной яркости чаще всего. Поэтому волоски здесь самые толстые. Ну и в хвосте у нас уже волоски начинают становиться тоже все более тонкими и прозрачными. В обязательном порядке вот эта схема должна быть перенесена на соседнюю бровь. Количество волосков и их наклон соблюдены слева и справа. Они должны быть одинаковыми. И теперь я начинаю заполнять зелеными волосками. А, нет. И теперь я начинаю рисовать первую, ве... первую веточку нашу, самую простую и основную. Из середины волоска, вот во всю длину, я беру его, и из середины я выливаю волосок, вываливаюсь, и прикасаюсь им к соседнему. Из оста... И из прям уголка я прорисовываю волосок и прикасаюсь им тонким краем. Это обязательно условие прозрачным к соседнему. Точно так же делю пополам. Из середины под острым углом я вливаюсь. Соседний волосок очень тонко, осторожно, и с самого угла от толстого тонким, прикасаюсь к соседнему волоску. Как вы видите, и вы, вы, вытаскиваю волосок я из предыдущего под острым углом и прикасаюсь к другому волоску. Я тоже под острым углом. Это обязательное условие. Опять во всю длину беру, из середины. Выливаюсь, прикасаюсь под острым углом к соседнему волоску. Одинаковое повторяющееся движение. Опять во всю длину. И только из середины, самой толстой части, вытягиваю волосок к соседнему. Прислоняю его тоже под острым углом. Все остальные волоски я буду рисовать зеленым. Чтобы вы поняли расположение тонких волосков, прорисованных с одного раза. Те же самые соединения, те же самые веточки, просто это волоски, которые должны быть прям очень тонкими, очень прозрачными. И из центра образовавшегося вот здесь вот уголка я вытаскиваю по паре волосков для того, чтобы заполнить эту пустоту, но не сделать тяжелым низ нашей схемы. Тяжелым это значит, когда каждый волосок слишком яркий, слишком вот он бросается в глаза, а нам нужна легкость и воздушность по всему периметру. И я заполняю некоторые пустоты зеленым тоже цветом, волоски мягко ложатся под острым углом тоже. Теперь пришло время у нас уголка заполнить уголок, который должен быть прям очень красивым и воздушным. В все волоски соединяются в один тонкий, очень тонкое окончание и в принципе прорисовывается та же самая веточка просто с другим нажимом. Вот такая у нас получилась схема европейская и вам должно быть понятно четко. Как располагать волоски, как добиваться насыщенности, то есть если вам нужно заполнить более ярко, допустим, район излома, у вас есть два варианта. Либо прорисовать прям еще толще основные волоски, вот эти соединения, чтобы они стали прям ярче. Либо увеличить еще количество волосков в центральной части, там где вам нужно усилить насыщенность. Ну, простой карандаш уже особо решает. Вот такой урок. Вы должны а, прорисовать а, вот, эти, вот эту схему, зеркалить ее слева и справа, повторять количество и наклон волосков, и это поможет вам рисовать брови ваши симметричными. Вот такая у нас получилась схема. Я прорисовала волоски для вас, чтобы было понятней.